Всем привет, мои хорошие! Всех приветствую. Надеюсь, что сейчас пойдет у нас подключение. Так, все, начинаем. Итак, я вижу, что эфир пошел, потому что какие-то тут были у меня немножечко замешкалия. Итак. Ну, я вас приветствую после трансформации, да. Те, кто следил за моим эфиром, те знают, что у меня был такой непростой путь, но... Это очень классный путь. И, конечно же, я сегодня хочу с вами поделиться. Я надеюсь, что кому-то эта информация может быть очень-очень даже полезна. Да? Кому-то она будет очень-очень важна. Поэтому, если у кто-то из вас, может быть, по каким-то уже причинам и проходил вот эти вот э -э трансформационные моменты, то пишите. Да? Что-то тут у меня может быть опять зависать он. М -м -м -м -м -м ну, посмотрим. Будем надеяться, что ничего не зависает. Итак, мои хорошие, давайте все таки поговорим. Бывают в жизни такие ситуации, когда э, вот вы сидите и думаете, что же мне делать дальше. В отношениях это может быть, это может быть связано как-то с вашей работой, да? это, ну, даже не то, что с работой, а вот знаете, такое вот ощущение, ко мне очень часто стали приходить сейчас люди, которые… Сейчас я тут выключу свет которые вот именно говорят о том, что я не знаю, что со мной сейчас происходит, мне безумно как-то вот плохо, да, Все чего-то как-то у меня не клеится, все что-то как-то у меня не делается, да. И вот у человека такое состояние раздраива, он вообще не понимает, что ему делать, да. То есть вот именно когда ты понимаешь, что так, как было, ты уже не хочешь, да, а вот как по-новому ты не знаешь, что происходит в этот момент. Это… Знаете, идет смена вибраций. То есть, что это такое? Давайте попроще. Мы не будем сейчас уходить в очень такие умные вещи. Кому это интересно. Знаете, у меня вообще такой принцип. Я всегда рассказываю сложные вещи Просто. Ну, это, наверное, моя пятая энергия, так работает, да. То есть мне всегда самой интересно получить информацию сложную простым языком. И точно так же я передаю информацию сложную простым языком, потому что человеку не всегда хочется заморачиваться вот именно на эти те темы, что там как там вот это именно очень сложно и очень непросто все устроено, да. Поэтому мы будем говорить с вами сегодня вот именно таким простым языком, о том, что же это происходит такое, да. То есть, когда у тебя наступает такой момент, что тебе что-то нужно изменить в своей жизни, да, то, а так как мы все-таки с вами живем в сфере, так сказать, мы все равно во Вселенной находимся, хотим верим в это, хотим, мы не верим в это, это никого не волнует, мы с вами все-таки живем вот именно во Вселенной. Да, и есть какие-то определенные такие вот моменты, вот какие-то вибрации, не знаю, там что то как хотите, называйте, да по-своему, которые на нас с вами влияет И приходит какой-то определенный момент, так как я все-таки, ну те, кто меня смотрит и знает, вы знаете, что я занимаюсь все-таки матрицей судьбы, и э, там идет как раз-таки у нас разговор по план, о плане души. Да? И у каждой души есть свой какой-то определенный план. И вот когда человек, он нужно что-то, то есть что, что это значит? То есть душа пришла сюда, воплотилась для того, чтобы... Uh-huh. <sighs> по-новому все как-то вот, ну, исправить свои ошибки, давайте так скажем проще, да, исправить какие-то свои ошибки, наработать какой-то новый опыт, да. И вот мы с вами живем, живем, живем, живем, и происходят какие-то ситуации, которые вот уже, ну, должны именно в этот период произойти. Почему то очень классно видно на матрице, да, когда вот мы разбираем, там есть карма возможности карма испытаний, как раз она показывает именно периоды, когда входят основные такие вот энергии для проработки, да, и там, так как там еще есть программа, то мы это все вместе связываем. И вот здесь как раз-таки четко понимание того, что тебе нужно проработать именно сейчас. А особенно это классно видно, когда я делаю расчет годовых. Вот, например, у меня в этом году зашла третья энергия на целостность в предназначение. То есть это проработка императрицы, да, проработка себя как женщины. Да. То есть вот какие-то будут ситуации происходить, которые будут способствовать тому, чтобы, э, несмотря на то, что, допустим, я там считаю, что такая вся прокачка, все равно это будет что-то происходить еще улучшаться улучшаться и улучшаться ну так так устроено это все да и вот в матрице на год это вообще идеально видно но это уже другая тема да теперь смотрите и вот подходит период определенный, когда вы, например, допустим, чувствуете, что что-то какие-то пошли ситуации, что вас чего-то начинает не устраивать. Либо какая-то, может быть, это на работе, может быть, это в отношениях, может быть, все было круто, круто, круто, круто. Может быть, какие-то, допустим, знаки вам давались, давались, давались. Может быть, и по работе, например, да, вас не устраивала эта работа, вам не нравилось отношения, которое там к вам, допустим, вас не устраивала какая-то зарплата, допустим, да. То же самое в отношениях. Вроде бы все было нормально, а потом начинается период, когда что-то ненормально. И у человека в голове идет полный раздрай. То есть он не понимает, что происходит с ним, что у него происходит, он не понимает. Потому что вроде бы как я все делаю правильно, вроде бы все нормально, но что-то не то. Да? И вот это как раз-таки начинается ситуация, и ты, и ты понимаешь, что тебе надо чего-то менять. Но у тебя включается саботаж, то есть ты сопротивляешься. Человеку очень сложно выйти вот из этой зоны комфорта. То есть ты на каком-то уровне там, ментальном, ты понимаешь, что надо что-то менять, и менять срочно. Да? Но у тебя есть какая-то ситуация, которая тебе не дает возможности просто взять... И это что-то изменить. Ну, ну, не хочется тебе, понимаете? Вот, ну, не хочу. Это называется, когда вот человеку ну не хочется входить в трансформацию. Он впадает в саботаж. А трансформация как раз-таки она для того, чтобы что-то начало меняться. Да? в жизни, но человеку этого делать, ну, не хочется, понимаете, но ну, не хочу я выходить из -за зоны своего комфорта, да, ну, а вдруг, как знаете, как на авось, ну, а вдруг, само собой как-то, да, ну, потерплю еще, ну, давай еще дам шанс человеку, ну, давай там, и вот это вот все, это тягомутство, и, но в этот момент приходят определенные знаки, они всякие разные, их надо просто уметь читать, но мы не все это умеем делать, либо мы умеем, но мы делаем вид, что мы их, ну, не видим, да, и происходит такое, знаете, обострение, будем так говорить, да. Сейчас объясняю все на простом языке. То есть, вот, девчонки, то есть, эзотерики будут смотреть, поймите, я объясняю на простейшем языке, чтобы это было понятно нормальным людям, которые не впадают там все вот в эти наши с вами темы, да. Так вот, смотрите. И вот этот саботаж, когда он включается, да, начинается такой сгусток, как я сказала. да. То есть начинают происходить ситуации, которые вас как будто вот берут за шкирку. да, И как будто бы вас вот, прямо вот насильно туда запихивают. Вот прямо запихивают и говорят, все, ты допрыгалась. Или ты допрыгался, все, вот теперь не хочешь по-хорошему, давай будем... По еще лучшему, да? и что происходит у человека в этот момент начинаются вот эти вот процессы знаете вот я вот из вас карты таро потому что я с нумеролог и кстати был такой разговор то есть я работаю именно с таро то есть основываюсь моя работа вся заключается именно на таро да, и нумерология не в классическом варианте, как вот, да, там, какие другие моменты, а именно матрица судьбы, даже которую я делаю, она основывается именно на Таро, да, на 22 старших арканах Таро. Поэтому э, я не классический нумеролог, там, нет, я вот именно тара нумеролог чтобы вы понимали, да, кто будет смотреть, чтобы вы понимали. И вот смотрите, что происходит у нас с вами? Мы с вами попадаем вот в такую тему. Вот эту карту... Девяточка мечей, да, кто знает тарулоги, да, Смотрите, ну я думаю, тут видно это состояние, когда человек начинает думать, у него пошли вот эти вот мыслительные процессы, у него начинается вот это вот состояние, когда он начинает искать какой-то выход из состояния, вот в то в которого он попал, он думает, думает, думает, что делать, как выйти из этой ситуации, как изменить эту ситуацию. Еще раз говорю, неважно, какая у вас ситуация, это отношения, это работа, это я не знаю переездом, все что угодно, абсолютно. То есть мы сейчас с вами рассматриваем именно вот как этот человек все это проходит как он это все переживает и в конце я скажу как это уже какой результат с этого получается да? если вы кто-то из вас кто будет смотреть да, этот эфир либо сейчас смотрите либо в записи вот напишите какой-то комментарий допустим или какой-то смайлик если вы хотя бы раз были вот в этой ситуации да когда начинается вот это вот я называю это когда состояние когда тебя колбасит по полной программе да и у тебя мыслительный процесс он идет идет идет и думаешь что делать то как мне из этой ситуации выйдет наконец-таки да пошла вот это вот и э, я и называю такая темная ночь души когда человек вот именно впадает в полное такое вот непонимание ему плохо у меня такие моменты были и э, я даже вам примеры расскажу э, ну, потому что я люблю на примерах это показывать потому что э, это всегда более доступно более понятно да? то есть например когда у меня был момент что э, я хотела, ну, то есть, знаете, когда вот я понимаю, я, я вот в этом моменте была прям сто процентов и не раз. Да, хотя сказать, что трансформации, да, они происходят с человеком несколько раз в жизнь и могут происходить у всех там по-разному, по-разному в каком плане, что, ну, в зависимости от количества, я имею в виду, да, сколько там план себе душа там запланировала, сколько раз она и будет происходить, да, в зависимости от вашего развития души, допустим, да. Так вот, когда был такой момент, что я понимала, что у меня очень много знаний, я об этом рассказываю себя на YouTube. Если хотите, посмотрите, там тоже я рассказываю, как я вот переходила в состояние из директора школы, да, переходила в состояние именно таролога. То есть, когда у тебя вот это вот, ты понимаешь, что у тебя много знаний, ты понимаешь, что у тебя есть какой-то потенциал, но ты не знаешь, куда тебе его выплеснуть. Да? И вот ты находишься вот в этом состоянии, когда ты начинаешь думать, что делать, ты начинаешь какую-то, может быть, информацию искать, ты нач... ну, то есть состояние оно вот э, как замыкаешься сам себе да вот такой вот какой-то болезненный такой процесс происходит и вот после этого человек э, вот это вот, у меня вот произошло такое, знаете вот я все время говорю что я не могу даже объяснить как я просто сидела вот так вот именно вот так сидела да как вот здесь вот нарисовано да и вдруг у меня такой, вау такой, иди второ. это вот такой был момент когда это был переход такой да допустим у меня вот так произошло ты идешь вот сюда в отшельника ты закрываешься, да, тебе хочется побыть наедине с самим собой. Могут быть какие-то конфликтные ситуации, которые тебя вот начинают перед этим еще раздражать, тебя все начинает бесить, тебя, тебе не хочется ни с кем общаться, тебе не хочется ни с кем взаимодействовать, тебе не хочется ни с кем коммуницировать, тебе хочется побыть наедине с собой. Уйти вот в это состояние раздумья, побыть с собой, поискать этот путь свой, куда мне дальше двигаться. Понимаете, да? Еще такой пока сразу пример скажу. Здесь, знаете, как получается, вот, например, ну так вот, на примере даже своего сына хочу рассказать, у него по предназначению идет вот именно, ему нужно стать, то есть, смотрите, человек занимается строительством, да, давайте так скажем, то есть, у человека там своя компания, он развивается там в ней, ему там круто, ему там хорошо вообще, он там дома строит, и, я не знаю, там землями занимает и так далее, но, у него по предназначению стоит именно выход на какой-то духовный уровень, и ему нужно стать именно человеком, который будет заниматься психологией, да, по матрице, который будет помогать там, людям какими-то своими там знаниями. Я когда ему это озвучила, он так посмотрел, такой, мама, ладно, ты там в своих темах, там какой там, я там гуру, я там пошел заниматься своей стройкой, да, истерия. Ну окей, говорю, хорошо, я не стала его трогать, потому что он ну, еще молодой парень, думаю, ну мало ли что. И вот в этом году у него начались какие-то процессы определенные, с ним стали происходить какие-то ситуации, да, которые стали его вынуждать, на, то есть человек впал в полный нервоз, понимаете, то есть у человека произошло такое-то да, обострение. На всех там, ну, слабо, там, личной жизни все нормально, и в работе нормально все. Но дискомфорт, то есть человек понимает, что у меня вроде бы хорошо на работе, у меня вроде бы хорошо в личной жизни, у меня вроде бы хорошо с финансами, но что-то меня не устраивает, понимаете? И вот это вот состояние, и он не может объяснить себе. Он говорит, я не понимаю, что, у меня все нормально, но я не могу объяснить, что со мной происходит, что мне вообще делать-то, как мне из этой ситуации выйти-то. Да? И вот мы начинаем вот эти все моменты происходить. Что происходит с ним? Он начинает сам вытаскивать себя, да, ну, у нас какой-то это семейный такой, знаете, но ему повезло, что, сейчас я скажу дальше позже, чуть-чуть ну, попозже, да, моменты, когда происходит вот эта вот ситуация, да, вокруг тебя начинает, эм, когда ты, вернее, понимаешь ты чувствуешь свою душу, и ты понимаешь, что ты идешь в правильном направлении, начинают появляться нужные люди, нужные ситуации, нужные возможности. Что произошло в его случае? То есть подключается жена, умничка, подключается мама и подключается его желание, то есть начи человек начинает искать себя, да, вот он ушел в ошельнике, и начинает искать выход из этой ситуации, да, пошел по Луне искать выход из этой ситуации. Да? И в этот момент, вот они получаются, видите, эти, эти вот, вот он себя вытаскивает, и вот они идут, эти люди. То есть появляются какие-то ситуации, которые э, тебе, то есть э, у него, он пошел там, на какие-то вебинары, на каким-то психологом, каким-то там, не, не знаю, нервологом, псих... ну, я не знаю, куда он там ходил, ну, вернее, знаю, ну, то есть, короче, в общем, ходил. И, Человек столько всего набрал, столько информации, во-первых, он сам себя вытащил из этой ситуации, понимаете, то есть какой пошел процесс. Я ему сразу сказала, слушай, говорит, вот, ты, вот ты сопротивлялся, вот ты не хотел идти туда, да, а тебе надо, тебе надо помогать людям, скорее всего, у тебя такое направление, но чтобы помогать людям, нужно самому это все пройти, прожить, да, и вот у него этот момент пошел, представляете, это было так интересно наблюдать, конечно, он очень сильно мучился, ему было непросто, да, наблюдать-то я наблюдаю, но все равно, когда у у ребенка такие процессы проходят, но нелегко. Но он пошел-пошел и вышел. И сегодня он уже в этой теме, как вот рыба в воде, будем так говорить, не то, что себе, друг, еще мне помогал, когда я сейчас вошла в эту трансформацию. да. То есть вот смотрите, какая тема дальше. То есть мы, у нас происходит вот этот процесс, когда мы начинаем искать свой вот этот вот путь, мы начинаем искать свой этот выход из этого состояния, в которое мы с вами попадаем. И э, здесь, понимаете, когда ты вот то, что я сказала, вот, например, если вы смотрели за моими истории, то вы увидели, наверное, скорее всего, что когда ты вот знаете, не хочешь идти в трансформацию, но ты потом в нее входишь, ты в нее все-таки входишь в эту трансформацию, да, то тогда получается, что вселенная дает тебе отклик, она тебе говорит, все, ты молодец, ты на правильном пути, и появляются сразу же ситуации какие-то извне. То есть приходят какие-то, например, допустим, ну в моем случае это как было, появились девчонки, которые стали меня поддерживать, тоже эзотерики, но они мои очень близкие, такие родные души приходят на помощь, да, серена начинаете помогать. Пришли родные души, которые начали помогать а, всякими разными способами, какими-то, может быть, там советами, рекомендациями, просто поддержкой, неважно, какая она была, но все-таки это было. А, после этого появляется, например, вот а, у меня появился такой момент, знаете. Я пошла очень сильно в расклады. Во-первых, я начала делать расклады себе, но у нас, у дорологов есть такая тема, мы можем вовлекаться сами, да, очень серьезно. И я пошла именно на YouTube, и могу сказать вам, девчонки и мальчишки, что очень многие мне задают вопросы, очень многие, когда вот смотрят мои расклады, говорят, Валентина, как вы это делаете? Ой, вы там, наверное, такая волшебница и так далее, и так далее. Почему все ваши расклады мне отзываются? Почему все расклады мне ваши там идут, да, допустим, до которые я общие расклады, мы не говорим сейчас про личные расклады, Общие расклады, да? почему? потому что и самое интересное люди приходят вот именно с темами, которые сейчас, допустим, у меня происходили, да, я делаю общий расклад и люди на них слетаются и людям отзывается почему? потому что вот я сама, например, когда сейчас пошла, я нашла себе несколько там тарологов, которые меня устроили, которые мне вот они мне нравятся их трактовка мне нравится их подача, да и меня эгрегор выводит и вселенная, да как хотите называйте выводит меня именно туда на те расклады, которые ем помогают именно мне, да, эти расклады записаны год назад, два года назад у кого-то, представляете? То есть, вот, но они как будто бы вот с меня считывают. То есть, вот я о чем говорю, у каждого свой будет путь. То есть, какая-то информация, какие-то люди будут приходить к вам, да, какие-то будут приходить ситуации к вам, да, которые будут помогать вам очищаться от этого состояния, потому что нужно все таки выходить на другой уровень, потому что ваши вибрации, они уже, ну, не могут, они, эти, эти, они меняются, понимаете? То есть почему входит трансформация? Что-то уже должно войти к вам новое в вашу жизнь, но пока занято место. И вот это вот старое должно уйти. И вот это вот новое, это состояние, оно как будто бы вытесняет вот это вот старое, старый подход, старые какие-то мыслисты, какие-то вот ну, моменты. То есть все это как будто бы вот оно выходит, понимаете? И оно идет совершенно в другое. Э, то есть очищение происходит. да? То есть совершенно такой другой такой момент. И вот здесь, конечно же, э, Могут произойти, что нужно здесь вот в этой, в этой, в этой ситуации делать? Не надо, во-первых, сопротивляться, ни в коем случае, потому что вот это вот состояние, да, когда вы вошли в трансформацию, когда пошли, то есть так, как было, уже не будет. Будут очень серьезные изменения, абсолютно другие изменения, вы станете другим человеком. В этот момент что лучше всего делать, когда вас накрывает? Вот вас накрыло, да, и пошло разрушение, пошла вот эта вот тема, когда старое должно уйти, и вас накрывает, вы входите в состояние такое, знаете, когда вам хочется плакать, вам хочется не ни с кем разговаривать, вам хочется побыть наедине с собой, вам хочется как-то вот закрыться, может быть, от всех, да. То есть, ну, в этот момент происходят ситуации какие. То есть, здесь в первую очередь, что, вот, например, какие вот есть очень хорошие варианты. Во-первых, когда я проходила первый раз, допустим, такую сильную трансформацию, и я не понимала, что со мной происходит, да, просто я понимала, что ситуация из рук вон выходящая, но я, я не знаю, что это такое, то есть, вот, знаете, это я сегодня знаю, что трансформация, саботаж, там, ля-ля, 3 рубля, и я как-то быстренько из этого выскочила, да, допустим, вот, но тогда я, когда я не понимала, что, ну, что я делала, вот, чисто интуитивно я начинала вот именно молиться, да, но ну, молиться не то что я там, я не могу сказать девочке, ну у всех свое, мальчики там кто-то ходит, допустим, активно в церковь, допустим, там соблюдается, я нет, я просто наедине сама с собой, я понимала, да, что мне надо что-то такое сделать, я уже, ну, и я начинала просто просить Высшие силы а, Бога, что помоги мне а, как-то вытеснуть ситуацию, покажи мне мой путь, дай мне какое-то прояснение, что делать-то дальше. Да? Вот такой момент был. А, то есть можно использовать вот такие вот, допустим, тоже молитвы. Потом это... Конечно же, очень круто работают медитации. Очень круто работают медитации, потому что медитации работают с нашим подсознанием. Они нас очищают. То есть наше тело, да, которое мы с вами моем, там каждый день это одно, а вот внутри-то у нас, представляете, сколько блоков, сколько у нас там всего накопилось, это сопротивление, которое мы с вами выражали, да, что не хочу, не хочу, не хочу ничего менять, мне хорошо и так. И да вот это вот это вот все, да, или какие-то обиды, которые у нас были, да. То есть все, все, все это накопилось, и нам это надо прочистить, а каким образом? Через медитацию мы все это прочищаем, понимаете? То есть это работа с нашим подсознанием, это нам облегчает выход из этой трансформации, понимаете? Это сегодня, я вам уже говорю, как на опыте, да, то, что я, я делала различные медитации на разные там ситуации, и это просто вы прям до бесконечности, знаете, это вот прям нужно. Следующий момент, это надо поработать, знаете, когда у вас вот накопилось, накопилось, накопилось, все это, да, вы, это все должно выйти, но нужно как-то телу помочь, потому что как будто бы вот тело такое точнее, что его как будто распирает, да, знаете, начинается вот ты, на медитации ты там почистилась, и вот, знаете, такой состояние, ты ходишь, ходишь, не понимаешь, что делать, то куда, вот как-то, вот, знаете, когда вот состояние, что не знаешь, куда выплеснуть, ну, все, вот это вот, свою вот, ну, энергию какую-то, какая-то, вот что-то такое, да, ну, когда вот ты постирал, блин, надо же воду вылить, правильно, <laughs> чтобы потом там в новую набрать, ну, что-то вот такое». И вот здесь очень классно помогают танцы. Я спасибо, очень благодарю, конечно, Настю мою. Знаете, бывают такие моменты, которые ты знаешь, да, но ты про них ну, не вспоминаешь. И, допустим, почему я говорю, появляются нужные люди, да, появляется информация, может быть, в интернете, может быть, через какого-то близкого человека, может быть, вы просто вот открыли, например, там, я не знаю, книгу, да, и там прочитали. То есть, ну, неважно, откуда информация приходит, понимаете, всегда, когда ты идешь на правиль... правильным путем, да. И вот как раз-таки мне... Вот эту вот информацию потанцевать. Вы знаете, я кайфовала. Я просто включала музыку, которая мне очень сильно нравится. Я одевала наушники и начинала просто танцевать. Вот, вы знаете, будет такое сцене, как душа выпрыгивает и она вот танцует. И, понимаете, вот такое состояние эйфории, ты растворяешься, у тебя эмоции идут, ты начинаешь плакать. Плакать вообще круто, потому что, когда ты начинаешь плакать, вот эти как раз-таки все блоки, они из тебя и выходят. Понимаете? То есть, вот со слезами. Вот это вот рыдайте, да, можете, если есть возможность, покричите, я не знаю, все что угодно. Но это настолько прочищает, это настолько круто, я вам могу сказать, что это просто не передать, не передать. Ну, и если, конечно, у вас есть возможность поехать на какие-то места силы, едьте. Я ездила на море, да, то есть я вот, ну, просто вот я могла вечером собраться, говорить, все, поехали там детям, например, на море, то есть это тоже очень сильно помогало, да. Я ходила на улицу, когда был там, допустим, ветер там какой-то, да, Потому что э, это тоже вот, ну, то есть, вот связь с природой какая-то. То есть, вот, у каждого это будет свое, но это все используйте обязательно, это все поможет. Потому что, понимаете, но ну, это происходит как перерождение. Потому что то, что я говорила, как было, не будет, идет трансформация, вот это вот все должно уйти. Не нужное, но здесь, понимаете, остается фундамент. То есть ваши знания, ваши умения, ваши какие-то там, это все никуда не уходит, это все вам будет в помощь, да? Но вот это ненужное, оно оно должно из вас уйти. То есть ситуация должна измениться вас само. Вы должны в первую очередь переродиться в первую очередь вы сами, внутренне, на ментальном плане, да, то есть какие-то пойдут изменения, кто-то пойдет, вот вы видели, да, сто раз перекрасилась, да, сто раз, перед, там я не знаю, постриглась, сходила к косметологу, сходила там ногти сделала, то есть вот какие-то моменты, они начнут у вас меняться, да, то есть что-то захочется кардинально изменить, и не бойтесь, идите и делайте это, понимаете, ну не бойтесь, потому что, ну не понравится вам этот цвет перекрасить с другой, я там за неделю три цвета поменяла, да. То есть это не какая-то блажа, а это, это вот внутреннее состояние, это необходимость какая-то, да, которая тебя толкает на то, чтобы ты, что-то в тебе поменялось, да. Это всегда любые изменения, они всегда идут к лучшему, я могу сказать, да. И дальше, что происходит у нас дальше? Начинается, э -э, начинается э -э, изменение, да. Потом начинается выход, из этой трансформации. То есть когда вы не сопротивляетесь, еще раз говорю, когда вы соглашаетесь, приходят уже ситуации другие, вы это нелегко. Вот то, что я сейчас рассказываю, это вот то, что я прошла где-то месяц, наверное, у меня была такая ситуация, но когда я не знала, это было гораздо дольше, где-то лет 7. Вот. То сейчас я могу сказать, что когда я уже знаю, что делать, то я могу сказать, я сама обращалась к очень многим девочкам, моим коллегам, к специалистам, которые тоже мне помогали, да? потому что я понимаю, что на материальном уровне это очень сложно. А вот когда ты выходишь на э, уже ментальный уровень, на духовный уровень, и как раз все трансформации, знаете, кому они очень сложно даются, трансформации, сейчас я вам скажу это люди которые категорически отказываются верить в духовное существование там души, в ее развитие ну, вот в, в, только вот на, на материалке живут это чаще всего молодые души которые неопытные которые вообще не в теме да и люди, которые, людям которым очень сложно потому что знаете когда тебе плохо тебе хочется ну поговорил ты с подругой допустим да ну поговорил ты там допустим там я не знаю с мамой там да с кем там у вас там доверительное лицо да? потом ты пошел допустим по ну, психологу сходил, кому-то еще. Но ко мне, когда люди приходят, я понимаю, что они уже э были везде. да И вот когда человек приходит к духовному практику, это очень круто, потому что, значит, о чем это говорит? О том, что человек уже поднялся на другой уровень. Люди, которые от этого отказываются, да, от, от того, чтобы... Именно, э, ну, когда им не хочется, понимаете, вот они, они сопротивляются. У них все происходит довольно сложнее. Вот первый мой путь, который вот был у меня, да, вот этот 7 лет, я сказал я вообще была очень далека от всей этой темы, понимаете, ну, очень далеко Я вообще не понимала, что происходит, и все затянулось. А сейчас, смотрите, да, Три недели, там, ну, месяц, может быть, и я как огурчик, да, то есть я поняла, я осознала, я все, и мне дали быстренько-быстренько, высшие силы всей ситуации для того, чтобы понять, ну, то есть, как это все было. То есть вот это вот ненужное все ушло, да. И остался, остался опыт, остался опыт, и на этом опыте уже можно строить дальше. Все, что там будет происходить, уже можно строить дальше. И я вам скажу больше. То есть вы начинаете искать уже вот здесь информацию, да как я говорила, да? Вы начинаете искать свое предназначение. Да, потому что э, это, знаете, как в, вот в первой ситуации, например, я вам покажу свои два варианта. То есть, вот, например, если это работа у вас идет в сфере, когда вы не можете найти себя, да, например там по работе вы ищите свое предназначение например да и вы не можете найти например какой-то ситуация почему например мне очень многие люди пишут что ой спасибо вам что вы появились в моей жизни именно сейчас да ой спасибо что вы там как-то мне вот именно сейчас потому что пришло время человек уже все он прошел какие-то пути свои он и его привели туда куда нужно почему я вам говорю я тоже обращаюсь к разного рода специалистам, меня тоже приводят туда где есть для меня информация к тому человеку который может мне эту информацию дать и <смех> объяснить что со мной происходит потому что ну мы так завязаны мы все родные души вот мы пришли <смех> у нас есть договоренность что в этот момент ты мне будешь помогать почему духовной практики, они вот и есть духовные практики да, которые вот именно но не случайно их же много нету конкуренции поймите нет да? по-любому вы придете туда и к тому э, вот вы сейчас здесь вот, пускай у вас тут хоть один два десять человек 15 сидит там не знаю кто-то поскольку людей посмотрит но посмотрят именно те люди кому нужна эта информация и подключиться именно тогда когда именно эта информация нужна, поймите так работает вот это вот ну, вселенские законы хотите верьте хотите нет, так и работа. вы выйдете с того эфира тогда когда вам вам этого уже будет не нужно, вы получили то, что вам нужно. Вы войдете в этот эфир именно тогда, когда вам будет нужно. И на это у меня тоже есть очень много примеров. У меня есть девочки, которая говорит, я заходила на ваш эфир, зашла один раз. Я думаю, ой, ведьма не хочу! Ушла. Потом как-то что-то меня потянуло, я зашла на ваш эфир еще раз, и я поняла, я хочу к ней. И она пришла ко мне, и мы с ней до сих пор взаимодействуем. И я уже, ну, как, не знаю, как там, наверное, крестная мама у нее. Но я к тому говорю, что это вот именно так работает. Да? И вот здесь как раз-таки начинается вот этот момент, когда вы начинаете искать себя, и вам будут даны любые какие-то ситуации, информации, я не знаю, это все что угодно, когда вы сможете выйти из этой ситуации. Если же это касается работы, вы, может быть, поменяете работу, да? Либо, как вот, например, ну, в моем случае это было полное изменение, потому что я из, например, э, всю жизнь я была учителем, директором школы, там, я не знаю, ну, в образовании, да, будем так говорить, и вдруг я становлюсь тарологом, энергопрактиком, там, да, ну, вы понимаете, да, то есть какая вообще какой раз, где, где вообще это как это совместить, ну вот так, да. и сейчас эта жизнь, когда, знаете, она вот как раз таки, вот то, что я вам сейчас извините покажу, вот да, когда вот э, жизнь она уже такой какая, она была, она не будет не будет. Это происходит, когда так, ну, так как было, не будет. Все уходит, что-то такое, оно отмирает, это не нужно. Все. Но не бойтесь этого. То есть не все уходит, -то. у вас остается здесь еще фундамент, да, который ваши знания, ваши умения, ваши навыки, да. Но приходит ситуация, которая действительно... Она полностью То есть, опять-таки говорю, либо новая работа Либо новое обучение какое-то Либо что-то, какой-то всплеск Например, то есть происходит Какое-то перерождение Вот вы куда выходите, понимаете? Вот куда вы выходите Возрождение Проработка прошла, и вы возрождаетесь, вы знаете, вы умный там, человек, у вас все окей, но вы приходите уже в совершенно переродившимся человеком. И происходят вот эти вот… Если касается, например, у меня, скажем, вот в работе, я вам могу сказать сразу, что у меня, когда я вошла в эту трансформацию, я заявила о чем? Я хотела делать сначала курс по императрице, да? Я вам говорила изначально, что у меня вот как раз-таки по матрице судьбы именно в этом году зашла эта третья энергия. Энергия, да? то есть когда мне нужно именно будет работать весь год вот с этой темой да и э, изначально пошел момент что пошла вот именно меня такая тряска, да и вот именно по теме отношений понимаете то есть когда пошло из какие-то какие ты вроде бы все там знаешь ты уже там много чего прошла ты там много где побывала но ты не все еще знаешь Давай-ка мы с тобой еще поработаем. А ты действительно императрица, ты собралась обучать, там, кому-то что-то говорить. Ты действительно можешь это. Давай-ка мы тебя проверим, какая ты императрица. И пошла понеслась, да? То есть, вот это вот все как это знаете, как вот через мясорубку тебя прокрутили, да? То есть, ты готова или нет? То есть, я вам даже больше скажу, что я, начин, я, я, я пыталась, я не могла начать, я, знаете, такая буксовка такая, пробуксовка, когда я сопротивлялась и когда я не хотела входить в вот эту трансформацию, то у меня начинала вот это вот. Вот колбасиний, да, давай, то есть я. Иду, за, ну, думаю, все, у меня есть материал, у меня есть знания, я готова. Не получается, не идет. Понимаете, но ну, не идет. Я никак не могла понять, что происходит, но не идет. И вот здесь, как раз, в, в какой момент произошел. Я вам говорила, что я пошла второго, да, освоить расклады, расклады, расклады. И сама параллельно делать расклады, расклады, расклады. И так как у меня есть, опять-таки, смотрите, вот, ну, я пошла же по правильному, получается, э по правильному пути, да, почему на себе рассказываю? Но это проще, вы понимали, что я то, что переживаю, то и вам рассказываю, чтобы вы как-то на себя смотрели, на свои какие-то моменты, может быть, переносили. И вот смотрите, у меня пошел какой момент? У меня очень давно просит обучение по Таро, Очень давно. И я очень многим отказываю, или отправляю к другим специалистам. То есть вот этот процесс постоянно такой идет, да? И вот я даже себе расклад делала два года назад. И смотрела, что будет, если я сделаю себе курс по Таро. И у меня тогда такие были карты, они говорят, давай, тебе надо делать. И я отказалась, я ушла. Я не стала делать, понимаете? Понимаете, два года назад. И вот сейчас вот это вот все вместе. И тут приходят ко мне запросы, пишут девчонки. Хочу, что а именно у вас обучаться Таро. Я была в таком шоке, честно говоря, да. Но меня саму настолько захватила вот эта тема. То есть я, я ушла очень серьезно в матрицу, но немножечко оставила Таро. А по предназначению, все-таки у меня идет вот именно такой, ну, там, целительство, и вот именно Таро, Таро, Таро, понимаете, оно прям это моя тема, я обожаю Таро. Вот, и как раз таки я вернулась сюда, понимаете, и мы даже сейчас вот с Юлей, с моей девочкой, которая любимая моя Юлии Бонина, она мне очень сильно помогает, она просто меня поддерживает безумно, особенно в теме моего продвижения, прям очень как-то она такая прям моя родная душа, которая видимо на это нацелена, что тут меня как-то толкать, толкать, толкать, и мы сейчас с ней идем активно, вот, то есть один канал, который у нас есть по матрице, она мне помогает, и сейчас мы с ней уже прям активно идем второй, потому что она готова очень много интересных раскладов, поэтому давайте, пускай люди как можно больше узнают именно об этом, да, вот, то есть о чем я хочу вам сказать, смотрите, результат в отношениях как это может быть, смотрите, либо ваши отношения перейдут на другой уровень, да? Вы будете другая, вы посмотрите сами, или другой, вы посмотрите, нужны ли вам эти отношения, хотите ли вы этих отношений, но вы обязательно для себя возьмете какие-то уроки, какие-то навыки оттуда, вы уже будете совершенно другим человеком, понимаете, потому что вы, ну, переоценка все равно будет. Эти отношения либо пойдут в новое русло, либо они вообще уйдут, и вы пойдете в другие отношения, в более лучшие, но более уже подготовленные, понимаете? Если это касается вашего, вашей работы, то есть то, что вам нужно, да то тогда вы пойдете, ну, уже совершенно в другое русло, вы найдете, может быть, вы, как вот я, например, да, там пошли в эзотерики, там, из директоров, может быть, вы там, допустим, занимались там строительством, оставите психологом каким-то, то есть, ну, вот, все, что угодно, да, но результат будет шикарный, то есть, вот у меня, представляете, я планировала один курс запустить, а у меня, получается, пришло озарение, что тебе нужна не, не только там императрица, тебе надо еще и по да, у тебя очень много девочек эзотериков, и девочек, которые интересуется, которым тоже хотелось бы, и именно хотелось бы, да, вы знаете, я не боюсь конкуренции, вообще не от слова совсем, почему, потому что, ну, еще раз говорю, что море тарологов, море нумерологов, море психологов, море аптек, магазинов, да, но мы ходим с вами, и, допустим, там, я не знаю, в Викторию, допустим, там, из серии магазин, и в магазин, там, пятерочку, да, то есть мы ходим кому куда нужно, кто на что готов, то что вот, кто туда идет, да, да, и в метро там и так далее. То же самое со специалистами. То есть я знаю, что придет ко мне там, я не знаю, 10 человек, 50, там, 100 человек, окей, все, значит, вот именно этим людям и нужны мои знания. Все. нет конкуренции и я не хочу чтобы ко мне приходили люди которым я не могу быть полезна зачем они мне нужны скажите что деньги с них брать просто дай мне деньги деньги нет нет деньги это энергообмен не более того и если вы приходите на консультацию и вам человек говорит ты мне ну я беру 500 рублей ну, значит, ты только на 500 рублей должен узнать информацию. Все, вот эта информация, которую тебе дают, она именно столько и стоит. Ты пришел, тебе говорят, тебе нужно заплатить там, я не знаю, 10 тысяч. И ты говоришь такой, ну как дорого. Значит, либо не готов принять информацию, либо это, ну, ну, это твоя цена, которую ты должен заплатить. Если ты не готов, ну, иди дальше, иди, ищи дальше, понимаете? Потому что <coughs>, деньги, энергообмен. И, например, если я, я хочу точно, 100%, я знаю, что этот специалист мне поможет, я найду эти деньги и я заплачу. Если я понимаю, что нет, значит, тогда нет, понимаете? То есть насиловать себя не нужно. Но если вы чувствуете вот здесь, что я знаю, что у нее что-то есть, она мне... Вот, вот 100% она мне что-то скажет. Не жалейте принимайте решение и идите, потому что, ну, нельзя так, понимаете, просто так, ну, ну, ну не получится, потому что заберут где-нибудь в другом месте, да, это, ну, ну, так устроено эта вселенная, это не я придумала, не я. Вот, поэтому, смотрите, мои хорошие, что мы делаем? Подведем итог, давайте. Итак, то есть, первое, начинайте, вот, я забыла сказать, господи, ушла тут водиться, смотрите, что мы делаем, значит, первое, мы начинаем, как только вы начинаете чувствовать, что у вас пошла вот эта вот э, ситуация, когда вас начинает вот это вот разрывать. Что делать, что делать, что делать. Не знаю, что делать. Э, не знаю, как мне все это по полочкам разложить. Первое. Идем самое простое. Вот то, что я тоже сделала. Начинаю, вы знаете, у меня прям, так, меня прям как нахлыло на меня. У меня здесь в комнате стоял шкаф. Он меня бесил очень давно. Вот плохое слово бесил, но он бесил меня. И я просто говорю, так, все, выбрасываем шкаф. У меня дети были в шоке, просто они говорят, как мама, куда шкаф, ты что, с массой шла? Я говорю, выбрасываем, вот просто выбрасываем, он на меня плохо влияет энергетически, он меня бесит. Ну, у моих детей был шок, но ну, взять мой знает, что, ну, здесь бесполезно, то есть, быстренько его разобрал и выбросил. У меня в комнате вот здесь хаос такой, знаете, я сижу такая, вообще три дня я разбиралась, я перебрала все шкафы, какие там были дальше, то есть, Здесь все повыбрасывала. Все У меня дети были в шоке. Они говорят, ты нас хотя бы не выброси. Я говорю, ну будете плохо себя вести, и полетите за ним тоже. То есть, смотрите, первое. Начинайте разбирать свои какие-то вот эти вот, ну, те комнаты, в которых вы живете. Одна у вас комната, две у вас комнаты, там, три, то есть, куда у вас есть доступ. есть с вами проживает, там, мама, допустим, бабушка, там, кто-то еще, в эти комнаты не заходите, это их пространство. Те комнаты, с которыми вы соприкасаетесь, да, которые не больше, там, допустим, там, 9 метров, да, не меньше, вот в них начинайте все, вот, вот, вот, все вот там собирать. Это могут быть булавочки, это могут быть какие-то, я не знаю, там чеки, это могут быть какие-то коробочки, баночки, скляночки, одежда, все что угодно, да. Вот это все собираете. И выбрасывает, только не те вещи, например, не, не смотрите, здесь вот такой момент. Вы, может быть, возьмете, допустим, скажем, гардероб свой переберете, да, и будете там, скажем, с этого гардероба там какие-то ненужные кофточки выбрасывать. А, ну, подумайте, что я уже больше их не ношу, может быть, мне уже как-то их выбросить, да. Вот, ну, не выбросьте, а кому-то отдать. Это не считается, это отдельно отложите и потом кому-то отдайте. А вот именно то, что вы хотите выбросить, да, вот это соберите, все. Вот с каждой там комнаты по 30 штучек чего-то. То есть, например, ну, считаете каким-то образом, да. И вот это вот все выбрасываете, то, что вам не нужно. Вы таким образом очищаете свое пространство, да, очищаете свое пространство. В этот момент вы, вам очень, это вот простая техника, думаю, многие делали, но забываем. Я тоже забыла сначала, потом раз, мне что-то осенило. В этот момент очень часто мы пьем много воды, вот я тоже заметила, даже мне дети говорят, мам, что то стала прям воды пить очень много. Пьем вот эту вот воду, да, тоже. Она, вы сами захотите, вы поймете, что у вас прям, только не пугайтесь, что что-то какой-то сушняк у меня наступил, там не диабет или у меня. Пейте воду, обязательно, вот я вам говорю, да, вот, ну, медитации, 100% медитации, обязательно чистимся изнутри, да. Спорт. Танцы, то есть для тела, потому что у вас будет, знаете, такое вот состояние, когда вас будет внутри, изнутри вот так вот прям раздирать, и какой-то нужен будет выход, какой-то душа становится, он ну, там все так больше, больше что делать. В спорт, танцы, я не знаю, все, что хотите, да, обязательно вот выходите и э, начинайте слушать свое сердце, куда вас тянет не уходите от работы, да, если какая-то есть возможность у вас, собирайте эту информацию, прислушивайтесь к информации, ловите знаки какие-то, да, общайтесь со специалистами, с людьми, которые вам, то есть, тянет на какие-то, может быть, там, вебинары, я не знаю, обучение, курсы, там, да, прислушивайтесь, куда вас тянет, идите к этим людям. Вот меня, например, второе потянуло, когда я посмотрела много-много-много-много, мне прямо, вот, знаете, знаете, просто забила карту второе, я вообще не знаю, как вот я их знала, что я ходила там кому-то, но я никогда с ними не работала, работала, да, я просто забила карту второй, и мне начали выбрасывать много-много-много разных, когда я задумалась, вообще работает как-то странно, интернет, я, ну, не особо в этой теме, но то, что я подумаю, сразу мне какую-то эту информацию, то на YouTube и, и где угодно сразу выбрасывается мне эта вот информация, да, о том, о чем я подумаю. вот, и ну, и у вас, я думаю, так же. вот, ставьте плюсики, если у вас так же, и вот смотрите, как интересно, и вот здесь пошли-пошли какие-то, да, я сначала смотрела один, два, три, и потом раз, а, все, я хочу к ней, денег не было, они появились, все появится, все придет, но зависит именно от вашего желания, от того, что не сопротивляйтесь, чувствуете, что колбасит, входите, входите в эту трансформацию. Чем быстрее войдете, тем быстрее оттуда выйдете, но уже вот таким обновленным. И жизнь заиграет другими красками. Если не пойдете вот в эту трансформацию, будете долго вот так сидеть. Вы с ума сойдете, я вам сразу говорю. Поэтому не сопротивляйтесь. Сразу говорю, нужна будет помощь, приходите, посмотрим. Потому что по матрице мы с вами разберемся сразу, где, чего, какой затык, какой урок, что сделать, что пройти. Да? Вот что мне нужно сделать для того, чтобы мне из этого состояния выйти. Что, какая программа у меня, что там у меня. Да? Кому-то нужна будет помощь. Все, люблю, обнимаю, приходите. Желаю вам прекрасного э, выхода из трансформации, если он у вас есть, с шикарными результатами. Обожаю.